Сорт томата Герман Геант, немецкий гигант. Это среднеспелый э, сорт томата. Высота куста достигает до метра пятидесяти. Вверх сильно куст не тянется, но раскидистый. Формировать лучше всего в два стебля, чтобы не занимал ни нагрядки, грядке, ни в теплице много места. Плоды у этого сорта крупные всегда. Очень урожайный сорт. Урожайность у этого сорта очень высокая. Плоды, ну вообще само растение не подвержено практически никаким томатным заболеваниям. Очень стойкий. И также плоды практически не растрескиваются. Вот такого темно-розового насыщенного цвета плод. Сейчас мы взвесим. Обычно в среднем кило 600 грамм плоды некоторые экземпляры достигают килограмма ну, в частности вот этот плод 411 грамм но ну, весь куст был вот такими плодами увешен я думаю это нормальный результат сейчас посмотрим в разрезе Вот такой мясистый и в то же время сочный, многокамерный сорт. Красивая мякоть внутри. Этот томат на вкус имеет томатный вкус с фруктовым оттенком. Это салатный тип томатов, но он также великолепно подходит для приготовления томатного сока, различных соусов, кетчупов. И на вкус в свежем виде очень вкусный. Я всем советую этот сорт великолепный. Он подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. И всегда будете со вкусными помидорами.